желешка атаковать я вижу желтый этот то просто отсвечивает что-то я не понял слева у нас надо как-то открыть вот эту дверь, да? Там вон там грузовик есть, можно пойти грузовик двинуть как он швыряет э, эти ящики ну, тут явно желтый провод а что с тобой сделать Я не понял ну, Это какая-то кнопка Как будто бы Ну, вроде как ее надо вверх давай то закидывает ее ладно что делать а А, вон сверху что-то, да? Я не сразу заметил. К то лампочку. А мне точно сюда. Мне кажется, мне вправо идти, а не влево. А! Коробка, коробка горючая. Точняк. До меня дошло. Там же э, вот эта штука... коробка это горячая штука Не надо ее поджечь а я понял надо еще перекидывать ее хорошо пойдем тихо блин ну куда ж ты кидаешь и главное смотри, люди там смотрят, стоят такие спокойные, типа какая-то несуразная сущность носит горящую коробку, перекидывая ее через противопожарную систему, блин, да что-то такое Давай, сам не залазь только. А, бесит. Я не могу понять, куда направляется удар э, коробкой. Oh yeah. они бегут смотреть что будет ребятки будет плохо обещаю так хорошо получилось неплохо этот контейнер мне надо иди сюда ты не зря тут стоишь ты мне пригодишься а это даже не контейнер это просто тележки Так, давай. А что надо сделать? Что они стоят смотрят? А они будут отпускать ее, нет? Ох, ревзи. Там кого-то это. Захевала, по-моему. Угу. Да, на таком пожалуй, стоит. Ливнуть. стоят себе такие смотрят блин все нормально да бляха Я двигаюсь очень медленно. Реально. Реально. Очень медленно. Мне ребятки помогают, кстати говоря. Я не могу понять, в чем дело. Ой, я не понимаю, куда она кидается. Очень сложно, на самом деле. Ловлю. В чем дело? Но ну почему ты такой медленный, камон? Ты только что бегал, как ненормальный. Ты тварь! Просто посмотрите на него, он, блин, вот отсюда до сюда он ходит нормально, а потом он останавливается, и тупит. Это нереально пройти вообще. Отвечаю сейчас будет полчаса попыток а да серьезно вот так вот надо было Посмотри, их куча куча вокруг каких-то типа людей а, но они меня хотели отправить сюда для того, чтобы я... Для того, чтобы я отправился в воду. Угу. Утопили, короче. Ну... Давайте поищем что-то на стенках. Обшивку, например, со стенок будем убирать. Может где-то еще что-то найдется. Блин, где где еще это не серьезно ну так давай о тут видно какой-то свет ну, давай. давай вот эта штука тоже вырвем к чертям вы думали меня поймать? Я вас сейчас сам поймаю. Скоты такие, посмотри на них. Эксперименты они проводят на людях. значит направо я, я плыть не могу налево не могу э, вверх уже тоже не могу вот здесь могу побежали мясо бежит Это какой-то ч... яйцо почему-то это яйцо Можешь схватиться, лес <смех> <смех> так. Ну, вроде бы мы куда-то выбрались. но трава тут такая же, которая была у них там запечатанная. Это что все? Да, похоже на то, что это конец сюжетной линии. Вот такой была эта игра. Очень интересный в плане э, загадок. И я, кстати, таки не понял, куда запрятали остальные. Э, сколько там? 6. Вроде бы 6, да, я не нашел э, сфер, которые нужно отключать. я думаю именно этими сейчас и займусь их поиском и непонятно короче инсайд чего внутри вот этого яйца